Когда героический летчик испытатель Чип смотрит в утреннее небо, он исследует погодные условия. Ему помогает ветер, верхняя тяга чудесно. а облака... Ты скоро там, Дейл? Почему я должен тащить весь этот хлам? Ты бесстрашный второй пилот, который не боится любой работы! Конечно! Дорогу бесстрашному второму пилоту! Опа! Ой, ой. Разве я сказал бесстрашный? Я имел в виду безмозглый! Спасательные шлемы надеть! Приготовились! так. Биба и боба. Я настаиваю. Я знаю, этим... чё ебатишь. Ебашится, бля, и в ебучу нахуй прописывать. Бля, рука вспотела, до, до того как прилетели. Я сразу пришёл не похуй. Ебая. У меня упорят! Нам а -а -а -а, один нахуй! Вон! Помоги, блять! Без... Вот он нахуй в капюшоне стоит, блять! ТВ-шник, нахуй, выходим. Пиздец, я одного нокау доела, оттуда в таком же, блять, скине выходит. Что же нахуй с стороны, блять? Слушай, так у тебя там этот же был, нет? А. Э -э -э ну, с бросается, которая мини-бабаба, блять. А я дал Вс ⁇ а -а -а. Глаза долбишь. Да, ушел, нахуй. Опа. Потает. Адем. Работает, э, Дэйл, блядь. Бегу, бегу. Загручивай гайку, блядь. Так. О, пистаре, шприц, ебать. Шприц. Блядь, не то кину. На нахуй. На, на, а, я Верни, воришка. Да все, ебать. Да бал всё, бал блядь, верни. <стан> я я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан, нихуя ты не попал. Это, кстати, нихуя не попал, это про Даню, блядь, нахуй. Да-да. Чего, блядь, <соро> Маншоту, нахуй, даже ебучую муху, блядь. Да вот ты, блядь, пирог ваншотаешь, нахуй. Что там, ваншотать, пирог, не варшоту, а камшоту, you know I'm saying, boy. Ой, стой-сой-сой стой, ты видишь этот пирог? Не, не вижу никого. Блять, я свечусь! А где у Меня фраг спиздили! Нет! А блядь! У тебя под тобой нокнутый. Под тобой нокнутый, блядь, запушь нахуй! Быстрее, блядь! Да быстрее, блядь! Я тут хуй лучше на крыше бегает! Помоги, нахуй, ну сик, блядь? <связывая> Я флешку дал, резайся! <связывая> Слушай, там тоже присоска резает, блядь. Ото мной воткнул. Решил! их! На первом этаже вот тут хуй лучше, на, подпей, блядь! Ресу! еби их! На первом этаже вот тут хуй лучше, на, подпей, блять! Слышь, Теодор, блядь, нахуй, ты чё его, пузово блядь. в него ударился, ты блядь? блядь. Стрелял чё твоя проблема, блядь? Мать, брод, блядь? Я, блядь, вижу, я блядь, хаппи, так... Я я оставил, я одну оставил, ты что сделал, блядь? Что ты там сделал? Я его нокнул сперва, ты добить нокнутого не смог. Кого ты там шутаешь, нахуй? Это пиздец. Шутнул, я чё, пиздец что ли, я шутнул? Типа... Кого, блядь, ты шутнул нахуй? Кто-то вернулся, блядь, спасибо, что живой нахуй Пиздец нахуй Кто-то кто-то, из ГУЛАГа, блядь, вышел Полетели, блядь, за ними, блядь Ador, блядь, нахуй. Будем твою ошибку Жди исправлять, блять. Жди 2 минуты, блять, латау, упаду. Блядь, там, там надо, блять. Они там наши Даже пушки, заебуши. как тесто месяц сейчас, блять. Они с нашими пушками. Блять, они там твою сабрину лапают, нахуй. А ты пиздец хуй забил, блядь. На еблуша, на... Вот ты и попил, блядь, я с Сабрину пойду да защищать, видно, блядь. блядь. У меня невидимый скин, слушай. Да рассказывай, блядь, нахуй. Бля, выкупи, пожалуйста. Кого выкупи, блядь? Меня, блядь. <свят> <свят> Ебать, куда сюда долетел чё-чё реактивный парашют, сука. <свят> с пропеллером, блядь. Ебать, а меня и не крафт еще. Я налдаут. А, да ну конечно, пошел я нахуй. Резнул и на ебать. Конечно, давай, блядь, нахуй. Простайте а мы это, блядь. Пингани, пингани, ладаут. А, все вижу. Все, я полетел. Давай, блядь, пиздуй. Обнаружена Ты адор, блядь. Ебать, у меня тепло светится. Иди нахуй, блядь! <свят> Окупай меня, блядь! Пиздец нищий блядь. Блядь, не вижу кента, вижу. Там два типа на... на ключе, на метке. Са ⁇ И две мыши под ой бля, Ай, бля. С выхожу сейчас в ебу смотри с первой рейтинг а где бабки-то найти на тебе побегает посмотри посмотри у него в ящичка да а ты пока посмотришь Мне кажется, он сейчас у тебя посмотрит еще в кармашках. Да-да, потяни время, чтобы магаз сейчас за зоной был. Давай, блядь. Двери нет. Надо побежал себе. Я в тебя верю. Ты успел, брат? Да, блядь, если еще дольше с ним бы в кошке мышки играл, сидит, играет, там что-то, блядь. А да ты бы еще с ним партию страшно. в шахматы сыграл? Блядь. Да ты скопышь его бы, блядь. Взлетел, блядь! Быстрый фазумчик есть дал есть, бы, есть, блядь. Че ты сделки то устроили, то блядь? Сейчас опять бэпокуплю вместо задницы твоей. Так, репорт. Текстовый чат, Сашу, спам, блядь. оскорбление. Голосовой чат, оскорбление, блядь, понял? А на я в дурка. Дурка, я тебе в дискорде это говорю, не Потом в Потом расскажешь мне в дискорде, как ты в шебе сидишь, понял, блядь? Грубо, блядь. Ценой своей жизни твою задницу сейчас выкупает Тут видишь, сколько врагов летает, кишат, блять Да, особенно вот тот чел на горе, который сидит среди поля, блядь. Я ебальник ему. Где? На Да я дальше, блядь, на, на, нахуй, наверху, дальше. А ты ставь правильно метку, блядь. У меня еще, у меня еще. Бог в помощь. Ебать, ты меня вообще другой нахуй убил Там двое на магазине еще, осторожно Там дохуя людей на магазине дерутся Выкупай, блядь Нихуя себе, сборочка. Вот это, вот это ты сейчас малышечку выгулишь. Через дорогу дальше стрелялись, в правый дом. В правый дом, вон, наверное, с балкона вышел, чел, блядь. Через дорогу, нахуй, блядь. Спрыгнул, два типа. Но меня сначала выкупить надо, куда ты полетел? Ящики ты купи, ну, ПЖ. Хорош. Я не лгал, не похуй на все. У через, через весь город. В безопасную зону, и побыстрее. Бля, такой кипиш, навел, блядь. У через весь, сука, город. Я иду тебя через весь город, Дэйби. Мой лей. куда летите, <свист> кулейся, блять. Конечно, нахуй выходим, блядь. Бля, надо было бебку купить и убежать так, как теодор, блядь. Теодор, это я, я теперь теодор, что ли? <свист> да, и теодор. Грубо. Это да честно? Но я же потом вернулся. Конечно, там. Смаки справа, смаки работаем. Хулуша летит. Где? Он умер. Он умер. Он упал туда и умер. Куда мы? Да шо, блядь. Газ уже близко. Отмечаю новую... О, блядь, Теодор сидит нахуй, блядь, я не попал-то, да, блядь? Да я похудел, если б ты попал! Бля, вот этот дом типы сидят. Я на ебальник лечу. Куда ты вышел, нахуй, с одним хп, блядь? Ложись, нахуй, поспи. Где? Кого? Так пиздаем уже, все, прилетели, блядь. Ой, да я ведь Налепил? ты знаешь... Я же говорил, что налеплю. Кого ты налепишь, блядь? Кого? Тут, тут газмаск есть. Возьми, возьми, не кашляй. Советую немедленно выдвинуться в безопасную. Опа, смоки сзади, смоки сзади, смоки, смоки сзади. Энами сзади. Тут, раз, пошёл, ног первый. Второй ног дал. Добить. Кометки добить. Оскорбительный текстовый чат, ты че там наспамил-то, ебать? Я да пошел, нахуй, я самый добрый человек на земле, блядь. Я бы поспорил. Блядь, помоги, нахуй, спорщик, на что, блять, мою жизнь. Все, я улетаю, нахуй. Алевидерча, мига, блядь. Встретимся, нахуй, там в конце катки. Ну ты конечно. Здесь если мне щевы дойдут после этого, я лохую буду. Ты знал, что. А-а-а! Ой -а -а! ебалика сидят на первом этаже, одному в бач ждал. Налепи, блядь! Налепи, блядь! Ниринокнул нихуя. там налепят для пельмени на представляешь я урон получила от того что взорвался снаряд возле ебальника энэмил перед которым я сидел у меня бэбка есть, прижимать? нет где он а если сейчас закинуть ему туда? Нет. У меня ножик, Но нет. Я Не А его тут нет. Нет! Пиздец, нокнул в втором этаже. Пиздец, нокнуло в втором этаже. Нохнул, тебя со второго этажа ёбнули, блядь. А где чел-то нахуй, блядь? Он на вышке сидит. Приколись, он прям наверху, вон там. Здорово, Мига. Ебать, он кайфанул конкретно, аж все в микрофон нахаркал. Охуеть, еблуша там сидит. Пока попробуй, блядь, стрелять, начать выблюдок. Они реснули. Пока за один раз. Soka! Все раз получится.